Сегодня 28 марта 2019 года. Меня зовут Пшеницына Марина Алексеевна. Я проживаю в городе Каменск-Уральский по улице вторая Полевая, дом 7, квартира 2. Вот мой паспорт. Данное мое видео обращение адресовано президенту России Путину Владимиру Владимировичу. Уважаемый Владимир Владимирович! В течение 10 лет наша страна пытается бороться с коррупцией. При этом большая роль в борьбе с коррупцией отводится органам прокуратуры. Я хочу привести вам несколько фактов грубого нарушения бюджетного законодательства, допущенного администрацией города Каменск-Уральского и ОМС Управление образования города Каменск-Уральского. Сразу скажу, что ссылки на доказательства, подтверждающие мои доводы, находятся в описании данного моего видеообращения на канале YouTube. Мой канал в YouTube называется Прокурорский произвол. Там вы найдете ссылки на все документальные доказательства. Итак. В 2017 году в России реализовалась президентская программа по расселению граждан из аварийного и ветхого жилья. По данной программе гражданам России предоставляли новые квартиры взамен аварийных и ветхих за счет государства. Наш многоквартирный дом номер 7 по улице 2 Полевая, построенный в 1957 году, был официально признан аварийным и подлежащим сносу 18 августа 2017 года на основании постановления номер 722, вынесенного администрацией города Каменск-Уральского. Вот в этом документе, вот здесь указано, что дом наш официально признан аварийным и и подлежащим сносу. Естественно, на расселение нашего многоквартирного дома государство выделило денежные средства. Однако администрация города Каменск-Уральского расселять наш многоквартирный дом в 2017 году не стала. При этом копию постановления номер 722 от 18 августа 2017 года мне не предоставили. С сентября 2017 года меня искусственно вгоняют в долги по квартплате. Ежемесячно продолжают незаконно начислять плату за жилищно-коммунальные услуги с повышающим коэффициентом 1,5%. Хотя нашего многоквартирного дома по документам уже не существует. Так, вот здесь обратите внимание. вот. Это платежка за декабрь 2018 года. В августе 2018 года администрация города Каменск-Уральского на свое усмотрение расселила три или четыре семьи из нашего аварийного дома. Моей семье новую квартиру взамен аварийной противоправно не предоставляют. При этом администрация города Каменск-Уральского незаконно изменила программу расселения нашего аварийного дома. Прокуратура города Каменск-Уральского знает об этом и проявляет заинтересованность. Ответы из прокуратуры города Каменск-Уральского от 21 марта 2017 года и 6 марта 2019 года подтверждают тот факт, что в указанном коррупционном деянии замешан прокурор города Каменск-Уральского Васильев Владимир Владимирович. В своем письме от 6 марта 2019 года прокурор города каменск уральского меня уверяет, что наш многоквартирный дом будут расселять к 2022 году, что является противозаконным. Вот это письмо от нашего драгоценного прокурора от 6 марта 2019 года. Так, вот здесь указано, что нас будут расселять в 2022 году. Так, подпись прокурора покажу. Вот и вот подпись, Спасибо. Кроме того, в июле 2018 года моим несовершеннолетним детям Пшеницыну Адриану Вячеславовичу и Пшеницыной Ульяне Евгеньевне пришли налоговые уведомления, в которых налоговая служба незаконно обязывала моих детей оплатить налог на нашу аварийную квартиру до 3 декабря 2018 года. На конвертах было указано, что письма пришли моим детям якобы из Уфы. Вот такие липовые налоговые уведомления мои дети получили. Вот этот конверт. Здесь вот указано УФА. Вот дата, смотрите, дата уведомления от 4 июля 2018 года. Подтверждает незаконность. Вот здесь, посмотрите, за периоды предыдущий начислен налог моим детям за заведомо аварийную квартиру. В дальнейшем, 10 декабря 2018 года, меня незаконно штрафовали за неуплату налога на нашу аварийную квартиру. На лицевые счета моих банковских карт по Сбербанк были наложены фиктивные аресты денежных средств. В данной ситуации имеются признаки мошенничества. Однако прокуратура Свердловской области, куда я обратилась 10 декабря 2018 года с жалобой, Проигнорировала грубое нарушение федерального законодательства. Мер к нарушителям закона не приняла. Вот мое обращение в прокуратуру Свердловской области. Вот, печать, пожалуйста. Вот здесь указано о незаконном аресте моих денежных средств. Лицевые счета моих банковских карт по «Осбербанк» до сих пор искусственно удерживаются в состоянии ареста в размере 171 тысячи рублей. Меня с детьми незаконно лишили средств к существованию. Прокурор города Каменск-Уральского и в этой ситуации проявил заинтересованность. В своем ответе от 6 марта 2019 года прокурор города Каменск-Уральского написал мне, что не видит причин, чтобы снимать арест денежных средств с лицевых счетов моих банковских карт. «Вышеуказанное событие не является случайностью. Прокурор города Каменс-Куральского искусственно удерживает мою, мою семью в состоянии нищеты, потому что в начале 2017 года он незаконно пытался лишить меня родительских прав и привлечь меня к уголовной ответственности за ненадлежащее содержание и воспитание моих несовершеннолетних детей». 19 мая 2016 года я обратилась с жалобой в прокуратуру города Каменск-Уральского, в которой содержалась информация о грубом нарушении бюджетного законодательства, допущенном ОМС Управление образования города Каменск-Уральского. Так, с 2013 года ОМС Управления образования города Каменск-Уральского не в полном объеме возвращает компенсацию части родительской платы, взимаемой за содержание питания детей в детских садах города Каменск-Уральского. Льготы для многодетных семей также отменили. Компенсация части родительской платы – это своеобразная социальная помощь государства, целью которой является облегчить доступ детям к образовательному процессу в детских садах. Однако по факту государственные деньги доходят до детей не в полном объеме. Смысл в том, что компенсацию части родительской платы ОМС Управления образования возвращает всего с одной 1100 рублей. И при этом для них не важно, сколько фактически родитель внес денег на лицевой счет своего ребенка. А ведь это незаконно. Например, за мою дочь Пшеницну Ульяну, которая посещала детский сад номер 42, были обязаны возвращать компенсацию части родительской платы в размере 50% от суммы, фактически заплаченной мне за содержание и питание дочери в детском саду номер 42. Однако мне выплачивали компенсацию в размере всего 500 рублей, хотя я неоднократно платила... И по 3000 рублей, и по 4000 рублей, но всегда возвращали по 500 рублей компенсацию. И такая история происходит во всех детских садах города Каменск-Уральского. Я сомневаюсь, что с 2016 года ситуация как-то изменилась. На указанное нарушение бюджетного законодательства сотрудники прокуратуры города Каменск-Уральского привычно закрывают глаза. 14 ноября 2016 года я сообщила в прокуратуру города Каменск-Уральского, что в школах города Каменск-Уральского не предоставляют учащимся рабочие тетради учебникам. Отсутствуют бесплатные группы продленного дня, что является незаконным. Вот речь о таких рабочих тетрадях, то есть... Именно тетради специально авторские к учебникам. То есть, ну я для своих детей добилась, чтобы моим детям выдали такие рабочие тетради. Другим не выдают. То есть родители приобретают рабочие тетради для своих детей за свои денежные средства. Кроме того, в своем обращении от 14 ноября 2016 года я просила прокуратуру города Каменск-Уральского решить вопрос о предоставлении моим детям проездных билетов на общественный транспорт. Так как мы с детьми прописаны на удаленной от школы номер 34 территории, следовательно, мои дети имеют право получить бесплатные проездные билеты. Однако сотрудники прокуратуры города Каменск-Уральского проявили бездействие на мою жалобу от 14 ноября 2016 года и намеренно усложнили моим детям доступ к образовательному процессу в школе. В январе 2017 года в прокуратуре города Каменск-Уральского рассматривалась моя жалоба, в которой содержалась информация о нарушении бюджетного законодательства, допущенном администрацией города Каменск-Уральского, на балансе у которой незаконно находился наш многоквартирный дом номер 7 по улице 2 Полевая, хотя фактически дом являлся аварийным и подлежал сносу. Проверку по моей жалобе должна была проводить заместитель прокурора города Каменск-Уральского Афанасьева. Так, вот ответ Афанасиевой от 26 января 2017 года. Так, здесь вот наверху указано, что я обращалась по какому вопросу признание дома номер семь по улице 2 аварийным и предоставление жилого помещения моей семье. Так, вот подпись заместителя прокурора Афанасьевой, пожалуйста. В это же самое время шел уголовный процесс, возбужденный по факту мошенничества в отношении бывшего начальника ОМС Управления образования города Каменск-Уральского Малашенко Ирины Васильевны. Малашенко Ирина Васильевна была фиктивно устроена в нескольких школах города Каменск-Уральского и незаконно получала там зарплату. Я подозреваю, что уголовный процесс в отношении Малашенко был возбужден Прокуратуры города Каменс-Уральского по результатам поверхностной проверки, проведенной по моей жалобе. Думаю, что сотрудники прокуратуры города Каменск-Уральского намеренно исказили информацию о заявителе. Сотрудники прокуратуры города Каменс-Уральского вместо того, чтобы принять меры к администрации города Каменск-Уральского за нарушение бюджетного законодательства. Устроили мне произвол и попытались незаконно привлечь меня к уголовной ответственности за ненадлежащее содержание и воспитание моих малолетних детей по заведомо ложному доносу администрации школы номер 34, которая являлась заинтересованным лицом. Потому что по моей жалобе от 14 ноября 2016 года в школе 34 проводилась проверка прокурорская, но мер в школе 34 не приняли. Меня обвинили в том, что я якобы искусственно создаю своим детям помехи в доступе к образовательному процессу в школе. Я не считаю случайным тот факт, что школа номер 34 участвовала в уголовном процессе, возбужденном в отношении Малашенко Ирины Васильевны, считая, что необходимо проверить, не была ли Малышенко Ирина Васильевна фиктивно устроенной в школе номер 34. Ложный донос школы номер 34, зарегистрированный в ОП номер 23 по номер 634, был осуществлен в отношении меня 13, 13 января 2017 года, то есть на следующий день после того, как в отношении Малышенко Ирины Васильевны было утверждено обвинительное заключение. С января 2017 года в отношении меня систематически организовывались дополнительные доследственные проверки по заведомо ложному доносу школы номер 34. При этом игнорировалось отсутствие моей вины как родителя. Так называемые помехи в доступе к образовательному процессу были искусственно созданы школы номер 34 ОМС Управление образования города Каменск-Уральский и прокуратура города Каменск-Уральского, которые намеренно не решили вопрос о предоставлении моим детям проездных билетов на общественный транспорт, чем искусственно создали ситуацию для возможных пропусков занятий в школе моим детям. Ненадлежащие условия для проживания также искусственно созданы прокуратурой города Каменск-Уральского, которая намеренно проявила бездействие на мою жалобу о нарушении жилищных прав. Кроме того, сотрудникам прокуратуры города Каменск-Уральского известно, что отец моего сына, Адриана Масунов Вячеслав Сергеевич, 1982 года рождения, проживающий в данный момент в Израиле, в течение 10 лет не платит алименты на моего сына. Дедушка Адриана Масунов Сергей Александрович немного помогает деньгами моему сыну. Он переводит по 5000 рублей ежемесячно на мою карту по Осбербанк. В данный момент мой сын лишен возможности получать денежные средства от своего дедушки, потому что до сих пор наложен незаконный арест на лицевые счета моих банковских карт. Кроме того, в январе 2017 года сотрудники школы номер 34 выставили моим детям несколько фальшивых пропусков занятий в школе, чем искусственно создали повод для обращения в полицию. Так с, 2017, так, так с 6 января 2017 года по 11 января 2017 года моим детям были выставлены фальшивые пропуски занятий в школе, хотя в это время все школы в стране были закрыты на новогодние праздничные каникулы. Затем, примерно с 23 или 24 января 2017 года школа номер 34 закрылась на так называемые дополнительные каникулы на целых две недели. И впоследствии моим детям были незаконно выставлены фальшивые пропуски занятий за период дополнительных каникул. Далее, 6 февраля 2017 года я была на личном приеме прокурора города Каменск-Уральского Васильева Владимира Владимировича. Я предоставила ему документальные доказательства и фотографии, которые подтверждали, что сотрудники администрации города Каменск-Уральского искажают сведения о техническом состоянии дома номер 7, расположенном по улице 2 Полевая в городе Каменск-Уральского. Вот я покажу две фотографии нашего дома. Вот общая фотография, пожалуйста. Это от 2015 года фотография. Вот фотографии несущей стены, где видно, что кирпич разваливается. Это я, Вот эти фотографии я показывала прокурору Васильеву. Прокурор города Каменск-Уральского поинтересовался на приеме, сколько лет моей дочери и после моего ухода незаконно организовал дополнительную доследственную проверку по заведомо ложному доносу школы номер 34 от 13 января 2017 года. Мерк администрации города Каменск-Уральского, грубо нарушивший бюджетное законодательство, прокурор города Каменск-Уральского не принял. С января 2017 года по настоящее время искусственно создаются доказательства моей вины как родителя. Сотрудники школы номер 34 систематически искажают сведения об успеваемости и посещаемости моих детей в школе. Искусственно занижают успеваемость у моего сына Адриана по школьным предметам. «Моя дочь закончила второй класс в 2018 году круглой отличницей, мой сын закончил пятый класс в 2018 году ударником, а сотрудники школы номер 34 упорно пытаются создать видимость, что мои дети стали хуже учиться, якобы я с ними не занимаюсь». Кроме того, сотрудники детской поликлиники номер один, действуя в интересах третьих лиц, намеренно вносят путаницу в медицинские карты моих детей, искажают сведения о периоде нахождения моих детей на больничном. Сотрудники правоохранительных органов города Каменск-Уральского, мешают мне в устройстве на работу, особенно с осени 2017 года. На моих близких и знакомых оказывается давление с тем, чтобы моей семье не оказывали какой-либо помощи. Я считаю, что все вышеуказанные события связаны между собой – сотрудники прокуратуры города Каменск-Уральского и полиции искусственно создают доказательства моей вины как родителя, чтобы оправдать свои собственные коррупционные деяния. На основании Конституции Российской Федерации и Федерального законодательства о противодействии коррупции прошу вас, президента России, вмешаться в данную ситуацию, Прошу вас организовать всестороннее расследование по данному моему видеообращению от 28 марта 2019 года с выездом на место происшествия в город Каменск-Уральский. Прошу вас принять необходимые меры для восстановления наших с детьми нарушенных прав.